Всем привет! Это канал про цветок, на котором мы рассказываем простым языком об уходе за садами и огородом и помогаем вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий, и сегодня вы узнаете о том, как повысить урожайность перца с помощью специальной обработки семян. Начнем по порядку. Первым делом нужно определиться с сортами, которые мы собираемся выращивать. Для Беларуси и для средней полосы России лучше всего выбирать раннеспелые сорта – Такие сорта перца гарантированно успеют созреть до наступления холодов и порадуют непременно вас урожаем. Если же выбирать позднеспелые сорта, то они могут попросту не вызреть до наступления холодов. Но все-таки и от позднеспелых сортов не всегда стоит отказываться. Если позднеспелые сорта вы выращиваете ежегодно, и они успевают созревать, дают хороший урожай, не подвергаются различным заболеваниям и неблагоприятным факторам, то значит и такие сорта можно оставить в своей коллекции и выращивать продолжительное время. Так же, как и при выращивании томатов, все-таки нужно ежегодно сохранять собственные семена – и не гнаться за новинками, а выбирать проверенные сорта, которые ежегодно дадут гарантированный урожай. Если же вы любите новинки, проводите различные сорта испытаний на своих участках, то тогда высаживайте примерно 80% проверенных сортов и примерно 20% новинок. В этом случае вы не потеряете значительно в урожае. Наверняка многие зрители поинтересуются, какие сорта перца выращиваю я. В этом сезоне, как и в прошлых сезонах, я буду выращивать следующие сорта. Это, конечно же, сорт воловья, уха, синельга, какаду и калифорнийское чудо. Вот эти несколько сортов я выращиваю ежегодно. Они устойчивы к различным неблагоприятным факторам и радуют меня урожаем. Возможно, в ваших условиях это другие сорта. Поэтому, как я и говорил, составляйте список сортов, которые дают хороший урожай в ваших условиях. В этом сезоне я также буду выращивать различные гибриды. Это гибрид Стэнли, Турбин, Амбой, Крусадер, а также гибрид Боярин. Второй этап – это подготовка семян. Многие приступают сразу же с обеззараживанием семян. Однако перед тем, как обеззараживать семена, их обязательно нужно замочить в воде. Потому что у семян перца имеется плотная твердая оболочка и попросту обеззараживающие вещества – Трудно проникают в такую оболочку. Нужно ее предварительно размягчить. Для этого нужно использовать обычную чистую воду комнатной температуры. Семена перца на ней замочить примерно на час. Затем, когда оболочка у семени размягчится, можно уже приступать непосредственно к дезинфекции, к обработке. Далее приступаем непосредственно к обеззараживанию семян. Для обеззараживания можно использовать различные химические вещества. Например, семена можно обеззаразить в перекисе водорода. Можно использовать как 3% перекись водорода, замачивать в ней семена на 20-30 минут. Можно использовать, например, обычную водку, замочить в ней семена на 10 минут. Также можно использовать раствор хлоргексидина. В любом случае после обеззараживания семян их нужно будет промыть чистой водой. Но многие забывают, что семена можно обеззаразить и с помощью биопрепаратов. Особенно с помощью биопрепаратов на основе сенной палочки. Ведь сенная палочка выступает как симбиотическая бактерия. Она поселяется в зоне роста корней, проникает в корни и в само растение. Тем самым улучшает вегетативный рост растения, улучшает рост корневой системы, а также оберегает растения от различных болезнетворных организмов. Если вы используете биопрепараты на основе синой палочки, всем известный фитоспорин, например, в жидкой форме, либо бактоген жидкий, то семена можно замочить в их растворе на несколько часов. Если же вы используете вот такой биопрепарат, как я, синая палочка, природная защита, то гранулы, на которые заселена сенная палочка... Можно добавить во влажную салфетку вместе с семенами для прорастания. В итоге эта семенная палочка проникнет в оболочку семян, а затем и в само растение. И будет долгий период защищать рассаду от различных заболеваний. После того, как мы обеззаразили семена, нужно приступить к обработке семян микроэлементами. Лучше всего, но ну более всего мне нравится использовать зольный настой. На литр кипятка добавляю 1 чайную ложку древесной золы. Раствор э, пропускаю через марлю, чтобы убрать осадок. Э, затем раствор остывает, и в этот раствор я погружаю семена на сутки. Можно, конечно, чуть-чуть и меньше суток, но хотя бы 12 часов в таком э, настое зольном семена должны полежать. Ведь в золе содержится огромное количество различных макро- и микроэлементов. В итоге семена из такого зольного раствора напитывают в свою оболочку эти микроэлементы, и, конечно же, наша рассада будет лучше развиваться. Кроме того, зольный наствой также обладает э, обеззараживающими свойствами, и семена проходят еще дополнительно обеззараживание. После обработки в зольном растворе семена нужно прорастить. Почему все-таки лучше проращивать семена перца, а не высевать в сухом виде? Потому что семена перца все-таки имеют твердую оболочку, они туго всхожие, долго всходят. Если семена прорастить, естественно, исходы появятся гораздо раньше. Но еще очень важная вещь при проращивании. Семена, которые проросли раньше всех, у них появились самые длинные корешки, вот эти семена будут самыми продуктивными. Кусты будут давать максимальный урожай. И плоды будут созревать раньше, чем на остальных кустах. Поэтому, когда мы прорастим семена, мы проведем еще один отбор. Выберем те семена, которые больше всего нарастили корешки. Примерно... Через 5-7 дней после проращивания у перца должны появиться вот эти корешочки. И их можно уже высаживать в отдельные емкости. Те семена, которые через 5-7 дней не проросли, лучше не использовать. Ведь кусты, выросшие из таких семян, даже если не взойдут, дадут урожай позже. И урожайность может быть не такая высокая, как у проросших максимально хорошо семян. Как же прорастить семена перца? А делается это очень просто. Знаю, что многие по привычке еще с советских времен используют для проращивания обычные э, тряпочки. Но скажу так, что через 5-7 дней в процессе прорастания корешки врастают прямо в ткань. И когда мы извлекаем эти семена уже для посадки, то корешки обламываются. Поэтому все же лучше э, проращивать семена перца, да в принципе и томатов, и баклажанов, и огурцов лучше всего во влажных бумажных салфетках. Салфетка полностью размокнет, и когда мы будем вынимать семена, корешки не будут повреждаться, не будут обламываться. Перец прорастает при достаточно высокой температуре, плюс 25, плюс 27 градусов. Если температура будет ниже 20 градусов, семена могут попросту сгнивать и не прорастать. Берем обычную бумажную салфетку, увлажняем ее водой, насыпаем туда наши обработанные семена, Заворачиваем и помещаем в какую-либо емкость, например, пластмассовую баночку. Ставим в теплое место, и через 5 дней появятся корешочки. Затем мы приступим уже непосредственно э, к посадке, к посеву вот этих проросших семян. И скажу, что для посева семян лучше использовать отдельные емкости, потому что перец довольно болезненно переносит пикировку. После пикировки часто тормозит в росте и рассада, конечно, может довольно долго болеть, приживаться, адаптироваться к новым условиям. Поэтому лучше посадить сразу перец в отдельные емкости, а затем постепенно при необходимости подсыпать грунт, заглублять корневую шейку. Когда у вас появятся сходы перца, то не забудьте про хорошее освещение если у вас э, ощущается недостаток солнца на подоконнике то конечно же обеспечьте дополнительное круглосуточное освещение примерно на 10-14 дней после всходов затем освещение уменьшаем и примерно освещаем рассаду нашу до 12 часов в сутки обязательно попробуйте такой способ обеззараживания и обработки семян микроэлементами в зольном настое, и у вас будет отличный урожай. Процветания вам.